Здравствуйте! В этом обзоре мы рассмотрим принципы работы сервиса ПАМ-счетов, а также основные критерии успешного выбора ПАМ-управляющих. ПАМ-управляющий это, как правило, профессиональный трейдер. Он открывает у брокера специальный ПАМ-счет и вносит на него депозит или собственный капитал управляющего. По сути, ПАМ-счет счет это особая форма доверительного управления объединенными средствами инвесторов. Поэтому Управляющий создает оферту счета или условия сотрудничества с инвесторами и начинает торговлю на счете, используя собственный капитал. Результаты этой торговли отображаются в рейтинге ПАМ-счетов. Этот рейтинг доступен для инвесторов на сайте брокеры. Чем лучше управляющий проводит торговлю, тем выше его позиция в этом рейтинге и, соответственно, тем больше инвесторов он привлекает. После получения средств инвесторов на ПАМ-счет, управляющий продолжает торговлю, используя уже не только свой капитал, но и полученные депозиты. По истечении времени, указанного в оферте, результаты торговли фиксируются и происходит распределение прибыли или убытка между управляющим и инвесторами, пропорционально их вложениям. В случае, если распределяется прибыль, инвесторы получают ее за вычетом вознаграждения, указанного в оферте управляющего. ПАМ-сервис – очень выгодный способ инвестирования, но имеет довольно высокие риски. Снизить риски возможно, следуя четырем простым советам по выбору ПАМ-счета. Первое. Всегда внимательно анализируйте рейтинги. У некоторых брокеров рейтинги основаны на одном критерии – доходности. Но есть и такие, которые при составлении рейтинга применяют сложные формулы и большое количество различных критериев. На наш взгляд, такие рейтинги более предпочтительны. Второе. Обращайте внимание на возраст вам счета. В тех же рейтингах есть возможность отсортировать управляемые счета по этому параметру. Третье. Не торопитесь вкладывать в ПАМ-счет. Дождитесь просадки или коррекции. Четвертое. Принцип диверсификации справедлив и в ПАМ-инвестициях. Распределяйте капитал по разным счетам. Удачных инвестиций!